самоделкин, диайвайщик, очумелец. Мы называем этих людей по-разному. Эти изобретательные умы даруют нам величайшие изобретения и забавные безделушки. Однако творческий порыв зачастую слишком увлекает этих гениальных людей. Они красят, плачат. Применяют прочие лакокрасочные материалы, забыв открыть форточку. Не будьте безразличны. Увидев диайвайщика с банкой лака, не забудьте открыть ему окно. Сделаем этот мир добрее вместе.